Всем привет! И сегодня мы продолжаем разбирать наши юридические дебри. В предыдущей лекции мы с вами осознали и поняли, что есть некий субъект под названием «физическое лицо», и все права на этого субъекта принадлежат государству. Вы никоим образом к этому субъекту «физическое лицо» отношения не имеете. Вы являетесь лишь его бенефициаром, что переводится как «учредитель». И вы являетесь выгодоприобретателем вот это очень важные вещи которые нужно осознать не не убытка приобретателем, ребят, а выгода приобретателем, понимаете? То есть, если вам выгодно, вы пользуетесь благами, выгодно вам куда-то зайти, предъявив паспорт, или там купив билеты на самолет по паспорту, да, вам же это выгодно, пожалуйста, пользуйтесь. Если вам не выгодно, допустим, в суд ходить и так далее, не пользуйтесь. Вот, поэтому... Очень важно разож... растождествлять себя как человека да, от некого субъекта юридического, некой голограммы юридической, которая существует в правовом поле государства. Это государство создало этот субъект, к вам это никакого отношения не имеет, такого вот прям напрямую, да, то есть это не вы. Это не вы, это некий правовой субъект, физическое лицо, которое было порождено государством да, на основании ваших каких-то действий или бездействий, как мы выяснили. Вот, давайте сегодня двигаться дальше. Давайте сегодня разберем, что же такое юридическое лицо. Юридическое лицо, ребята, вот здесь уже очень интересно. Юридическое лицо создается человеком не государством. То есть нужно ваше желание как человека да, для того, чтобы уже создать некий субъект в правовой системе. Но опять же, да, где вы это создаете в правовой системе какого государства, а, ну, собственно говоря, там оно и будет зарегистрировано. То есть здесь очень важно понимать, что в отношении юридического лица сразу стоят за этим стоят отношения с человеком. Человек создает некую фирму, какого она будет правосубъектности, да, или, или какого она будет формы собственности, это уже не важно. Будет это ООО, или это будет ИП, либо это будет АО, паузао, ЗАО. Вот, это не важно. Да? Это там, когда придете создавать какую-то контору юридическую, да, вы уже там посмотрите соответственно с видом деятельности, оборотом, еще какими-либо вашими там, предпочтениями и так далее. То есть там, в принципе, есть из чего выбрать, чем вы хотите заниматься и так далее, какие там у вас, сколько людей будет. Вот. То есть, в принципе, это все в законе достаточно хорошо прописано. И уже на основании того, что прописано, то есть есть определенные условия, да, если там ИП, допустим, то УП, и П ограничен определенной суммой оборотки. Да. Соответственно, если вы планируете больше, то вы уже переходите там, в форму и так далее. Хотя, по большому счету, насколько я знаю, по этому особо никто не проверяет по обороту. вот, Но, тем не менее, ребят, то есть вы должны понять, что человек идет в правовую систему государства, да, и в ней создает еще одно лицо. Так вот, это лицо юридическое, так называемое, да, это же не вы. Вы, даже если вы являетесь там бенефициаром, учредителем, да, либо владельцем, либо директором ООО какой-нибудь, которую вы создали, вы же понимаете, что это не вы. Почему? Потому что ООО отвечает, там, и любое юридическое лицо отвечает а, перед законом своим уставным капиталом. Ну, как правило, все вносят там 10 тысяч рублей, да. Ну, что хотите, то и делайте. Вот и замайте все, что ОО есть. Стулья там и, и то, как правило, сейчас все арендованное, да. Что взять ты с него 10 тысяч рублей? То есть э, любое юридическое лицо по своим обязательствам отвечает своим уставным капиталом. Все, ребят. Ну, кроме ИП, да, ИП это отдельный случай, потому что ИП почему-то привязали к физическому лицу, хотя это неправильно. Вот, привязали к юридическому, э, к физическому лицу и... ИПшник отвечает своим всем своим имуществом вот, по закону, да, ну, это такие вот правовые нюансы, в которые я хочу, чтобы вы были посвящены. То есть, если у вас что-то происходит с вашим юрлицом, то есть вас там кошмарит, у нас сейчас бизнес очень любят кошмарить, да, задерживают где-нибудь товар на таможне, или еще какие-нибудь действия происходят, да? постоянно там какие-то органы проверяющие к вам приходят и начинают с вас вымогать все остальное, вы понимаете, что по большому счету, Uh, всё, что, на все, что они могут рассчитывать, это 10 тысяч рублей. да, Если кому-то там какой-то штраф охрененно огромный вы, вы, выписывают, ребят, нет, только 10 тысяч рублей. Все остальное, ну, извините, вот мне не из чего взять. То, что они там к оборотам придираются, еще ко всему, к этому можно, знаете, 150 оснований, в общем, предъявить, что они неправы. Вот сама суть, которую вы должны понять, это суть того, что юридическое лицо учреждается человеком в правовой системе государства, в котором он идет и регистрирует это юридическое лицо. Вот и все. А дальше уже какое-то лицо, это уже зависит от других принципов. Вот это вот единственное, что я хотела вам рассказать про юрлицо, чтобы вы понимали, чем юрлицо отличается от физлица, да, физлицо это то, тот субъект, который создает правовая система государства без вас самостоятельно, да, то есть без вас вас женили, вас не спросили, а юрлицо это то лицо, которое вы создаете, лично вы как человек идете и создаете, и вы же прекрасно растождествляете эти понятия, да, что вот есть отдельно я, а есть отдельно мое Если вдруг чего, да, то всем, чем я буду отвечать, это 10 тысяч рублей уставного капитала. Все. Так вот, то же самое я хочу, чтобы вы сделали в своей голове с физическим лицом. Есть некий субъект «физическое лицо», вот что-то там на него наезжают, да, чем он может отвечать? Он вообще ничем отвечать не может, потому что, ребят, по факту вся система сделана таким образом, что вашим опекуном до вашей смерти является государство. Если вы не заявите обратное по определенным каким-то регламентом, да, и не получите доступ ко всем своим благам, которые вам причитаются. Вот. Но это отдельная тема, до этого мы дойдем. Поэтому надо осознавать, что физлицо обладает кем? Попечителям. Все вопросы к попечителю. А то, что нас здесь кошмарят, ну, знаете, у нас вообще какая то театр абсурда на самом деле. Вы просто поймите, что театр абсурда, который почему-то продолжается, почему-то всем навязывается, но ну, в иллюзиях мы живем. Вот и все. Развенчивайте иллюзии, просыпайтесь, все на самом деле вообще по-другому. вот Для тех, кто считает, что Российская Федерация ужасная и законы в ней ужасные я вам хочу сказать следующее. Значит, ребят, законы написаны очень хорошо если понимать логику с которой они писались если понимать и вникнуть в смысл всего этого то у вас загорается зеленый коридор вы тихонько никого не беспокоя выходите из этого и вас больше никто никогда не трогает но тихонько без эмоций почему потому что система должна работать она должна работать для других не пытайтесь с ней бороться, не пытайтесь ее сломать. Все, что вам нужно, это вам нужно показать обереги. Определенные для себя сделать обереги в виде там папочек, да, как у Ленура Усманова там, и, и же с ним, в виде там каких-то а, распечаток законов, либо распечатки подготовлены. Вот я знаю, у меня ребята делают, они подготавливают листовочки такие, да, вот смотря с кем они общаются. С милицией общаются, то бишь с полицией, да, одним листовочки, этим другие, судьям третьим и все ребята вот они ходят с этой папочкой оберегом да и их никто не трогает реально и более того их и весь район знает и весь город знает и никто их не трогает так вот я вам рекомендую тоже разбираться в этой правовой системе разбираться очень много людей уже всего хорошего написали весь youtube кишит конкретными документами до да, конкретными какими-то основополагающими вещами но ребят Прежде чем туда и с головой окунаться, да, вы должны для себя э, сделать изначально, изначально в голове правильные установки. Вот если вы будете корректные правильные установки у себя в голове применять на деле, то против здравой логики, понимаете, ну нет приемов, ну просто нет. Они могут нести чушь какую угодно, несусветную, но они эту чушь доказать не смогут. Все, что говорю я, все доказывается любым законом, открываешь, тыкаешь носом. Это все доказывается. Просто очень многие люди не знают, где искать и что искать. Но когда ты понимаешь логику, ты понимаешь, что искать. Да? И даже тот же Яндекс, когда я отправляю людей, говорю, пожалуйста, не задавайте мне вопросы. Все есть в Яндексе. Ой, Яндекс там какую-то чушь мне пишет. А ты что формулируешь? Вот тот запрос, который ты формулируешь, такой ответ ты и получаешь. Если ты понимаешь здравую логику, да, то есть ты понимаешь, что тебе искать, ты всегда найдешь закон. Всегда. Вот, понимаете, самый простой банальный запрос вот, допустим, от меня в Яндексу, звучит следующим образом: как он сформулирован, да? На закон а, о том, что вся власть принадлежит народу. Все. И вы находите там третью статью Конституции Российской Федерации, проекта Конституции, да. Вот, <с Hag> <SAE> <aqui> ребят, все очень просто. Поэтому, если вы понимаете, что спрашивать, да, тогда вам и придет нормальный адекватный ответ со ссылкой на нужный закон. Законы все прописаны, и прописаны но ну, просто превосходно, я еще раз повторю, хорошо все законы прописаны для того, чтобы нам с вами порешать все имеющиеся у нас проблемы.